приветствую всех и в этой серии уроков мы настроим э, fps передвижение где у нас будет целое тело в unreal engine 5 и в конечном результате э, мы будем иметь следующее мы можем видеть ноги мы можем поворачиваться да мы видим то что персонаж поворачивает ногами также у нас есть э, приседания у нас есть смена анимации между приседаниями и вставаниями. Также мы можем ходить. Если мы идем и останавливаемся, у нас проигрывается анимация остановки. Если мы бежим, также у нас проигрывается анимация остановки. Также у нас есть прыжки. Прыжки на месте. Да, то есть он приземляется, а, и если мы бежим, то у нас проигрывается анимация бега, если мы бежим и прыгаем и больше ничего не делаем, то у нас проигрывается также анимация остановки, и мы можем в принципе передвигаться. Также мы настроим смешивание, то есть для комбат-мода, то есть когда мы будем добавлять оружие, то у нас будет происходить следующее, да, давайте я переключусь. Вы видите то, что персонаж сейчас в А-позе, верхняя часть тела, то есть мы туда будем прикреплять анимации для оружия. А ноги у нас, соответственно, двигаются независимо от анимации верхней части тела. То есть мы также можем поворачиваться. У нас немного анимации перемещения другие, как вы можете заметить. Мы можем двигаться, да. Мы можем также присесть. Также мы можем бегать. У нас тоже есть анимация остановки, но она немного а, другая. А, все анимации, ну почти все взяты из Advanced Locomotion и некоторые просто из бесплатных паков. А, например, анимация остановки взята из бесплатного пака а, Mockup Basic, по-моему. А, он, по-моему, раздается до сих пор бесплатно в перманентных ассетах если мне не изменяет память но все анимации я прикреплю к этому видео в описании поэтому если вы будете следовать этим урокам, скачайте эти анимации для того чтобы вам было проще и также вы можете заметить то что у нас есть переходы между состояниями combat и не комбо то есть мы не резко меняемся а меняемся а, с помощью переходной анимации но если мы двигаемся то мы меняемся резко и в принципе давайте я открою анимационный blueprint И с помощью отладки я сейчас покажу, что и как происходит. Вот так выглядит у нас стейт для обычного передвижения. И давайте включим отладку. Мы поворачиваемся, мы видим то, что у нас меняются стайки. <coughs> мы двигаемся, да, мы можем бегать, ходить. Если мы останавливаемся, то у нас проигрывается остановка. Если мы просто прыгаем стоя на месте, у нас проигрывается прыжок для стоя на месте. Если мы двигаемся, то у нас проигрывается прыжок э, в движении. Также мы можем перейти. Состояние crouch, подвигаться в состоянии crouch, также мы можем поворачиваться на месте в состоянии crouch и также у нас есть анимация stop crouch, когда мы останавливаемся. И когда мы переходим в combat мод Давайте я перейду в анимграф. Я нажимаю J. И у нас персонаж переходит в комбат мод То есть у нас сразу меняется а -а -а, передвижение конкретно для наших ног персонажа давайте я его открою и здесь в принципе я просто скопировал для комбат мода и вставил некоторые другие анимации это мы все разберем в уроках но в принципе это все работает так же как и в обычном передвижении И в этой серии уроков мы настроим полностью передвижение, да, то, что вы сейчас видели. Поработаем с анимационным блюпринтом, поработаем с блупринтом персонажа. Ну и будем, как говорится, собирать из тех анимаций, что у нас есть, какое-то адекватное передвижение. Итак, давайте приступим. И нам нужно будет сейчас импортировать анимацию для того чтобы мы могли настроить наше передвижение я нажимаю импорт нахожу где у меня хранятся анимации выделяю все до да, импортирую на скелет из заготовки от третьего лица Наши анимации добавлены, сохраняем проект и теперь мы можем приступить к настройке. Для начала нам понадобится Blend Space, в котором мы сделаем настройку для передвижения. назовем его bs-default-moment и здесь нам нужно будет указать то что это direction ставим минус 180 и 180 количество нам понадобится 8 здесь у нас будет скорость и максимальную скорость нам нужно выставить 450, примерно, для бега. И также интерполяцию мы выставим на 4, для того, чтобы у нас все смешивания происходили плавно и переходы. И теперь мы выставляем анимации. Единственное, что давайте выставим скорость от 140 до 450. Это нужно для того, чтобы мы могли сразу перейти да, к ходьбе. То есть внизу мы устанавливаем ходьбу. Устанавливаем вперед, влево вправо, влево на 45, вправо на 45, также назад. и на 135 назад так бега пока что у нас нет мы его добавим немного позже открываем анимационный blueprint И здесь нам нужно будет кое-что сделать. Закроем лишние вкладки. Это у нас Default Movement, то есть базовое передвижение для персонажа. И здесь нам нужно будет кое-что изменить, чтобы не было вот этих тянущихся проводов. Мы сделаем отдельно проверку на tryGetPoundOwner. Теперь возьмем Begin Play нашего анимационного блупринта. Возьмем GetTryPoundOwner. Здесь нам нужно будет сделать на персонажа единственное что давайте сразу переименуем персонажа для того чтобы мы э, легче его находили вот наш персонаж здесь нет никакой логики да только стандартная давайте сразу удалим touch input э, gamepad input и reset to VR, э, поскольку мы будем работать сейчас со стандартным управлением для компьютеров Так, эти перемены мы удалять не будем, они нам еще пригодятся. Мы их подключим сразу к turn и также look up. Единственное, что мы немного переименуем, это будет base turn value и также base look up value. И давайте назовем это BP Player. Ну и заодно переименуем GameMode в BP Base GameMode. Так, и теперь мы можем сделать каст на нашего персонажа. Касту BP Player. Подключаем TrygetPoundOwner. И записываем это в переменную. Promoe to variable. Теперь у нас есть ссылка э, на персонажа, который владеет анимационным блупринтом. То есть мы можем к нему теперь обращаться, э, чтобы брать какие-то переменные. Э, давайте эти пометки удалим и сделаем это все функцией. Collapse to function так и давайте функционально все таки поставим f variable то есть здесь мы будем хранить э, все переменные да, которые взяты у персонажа Но прежде, прежде, прежде, давайте установим isvalid, то есть проверку на валидность, да, если это наш персонаж, тогда мы берем с него информацию. И также мы установим нашего персонажа для этих переменных. И давайте поставим sequence для удобства, чтобы мы э, не в длину шли, да, а спускались вниз по функционалу. Ну, я думаю, разделим э, переменные, которые мы будем получать э, по цветам. То есть э, значение float да, мы будем получать в одной линейке, значение boolean мы будем получать в другой линейке. Ну и numeration на ниже, и так далее. Так нам будет намного удобнее работать с переменными. Так, это мы подключили. Давайте добавим еще один пин для нашего секвенса. И сразу получим getBaseTurnValue для наших поворотов и записываем это также в переменную. Так, давайте создадим э, переменную Direction. Тип переменной у нас Float. Также ее установим э, к нашим переменным Float. И достаем функцию Calculate Direction. И здесь нам понадобится э, getPownOwner. Мы у него возьмем GetControlRotation и также нам понадобится GetVelocity для того, чтобы мы могли определить направление, куда движется наш персонаж. Единственное, что мы сделаем разделение для того, чтобы мы брали значение только по оси Z. так direction мы просчитали повороты мы сделали и теперь давайте перейдем сюда давайте уберем лишнее это у нас будет просто idle изначально мы просто переходим в idle Здесь мы это убираем и находим анимацию Idle и устанавливаем ее в State. Следующим шагом у нас будет это перенос Blend Space, который мы создавали. Достаем Blend Space и называем его Moment. подключаем его к idle. и теперь нам на переходы нужно указать следующее то что если персонаж не в воздухе делаем end и если наш персонаж двигается со скоростью больше нуля то мы будем э, переходить к стейту передвижения то есть проигрывать анимации передвижения назад же у нас будет э, так если скорость э, равна нулю получается то тогда мы переходим к состоянию idle Так, может еще проверочку поставить. Ну, давайте поставим еще проверку. Но ну, я думаю, мы ее потом уберем. Так, теперь нам нужно настроить прыжки. И прыжки, я думаю, мы настроим для айдла и для момента отдельно, чтобы у нас были разные прыжки при стоянии на месте и разные прыжки при передвижении. У нас есть стандартный jump start, jump loop, jump end. Так, да, давайте все-таки уберем нашу проверку если у нас будут разные а, прыжки так ставим и снр да если в воздухе то мы проигрываем jump анимацию а, когда мы уже летим в воздухе нам нужно fall loop то есть падение и приземление когда у нас мы уже приземлились анимация приземления проигрывается так проверим чем пасет тайм ремайнинг и нам нужно сюда подключить следующее это тайм ремайнинг Land, если меньше 0,2, то тогда мы будем переходить уже к анимации idle. Теперь укажем для нашего передвижения direction speed, который мы уже просчитали. И можем посмотреть, да, как у нас двигается персонаж. Так, единственное, что нам нужно указать наш game mode, BP game BPBaseGameMode. Проверить, стоит ли у нас персонаж. И нажать Play. Как вы видите, да, то, что у нас по дефолту стоит ориентация движения. Нам нужно перейти в Character Movement Component и снять галочку с orient to moment и в класс default поставить галочку use controller yeah. и теперь как вы видите да то что мы двигаемся в зависимости от того да какую кнопку нажимаем то есть лево право вперед назад без поворота персонажа И теперь давайте еще посмотрим, мы можем прыгать, да? То есть прыжок у нас проигрывается нормально, есть все три стадии, давайте закроем лишнее, вернемся к анимационному блублинту и сделаем повороты на месте. достаем анимации до да, размещаем их и нам на вход нужно следующее нам на вход нужно проверить если base turn value больше чем 03 э, достаем end дальше берем скорость если скорость э, не равна Нулю, и также нам нужно Эсенр, да, если наш персонаж не находится в воздухе. и на выход нам нужно подать скорость, персонаж в воздухе и Base Turn Value. Если Base Turn Value равен нулю, если Speed не равен нулю, да, единственное, что мы указали здесь Speed, не равен нулю, нам нужно здесь немного иначе сделать. Главное не запутаться. Давайте здесь поставим больше, нуля, end, так у нас не помещается здесь все, так, end. Это нет, давайте сделаем OR для того, чтобы мы могли, то есть, или скорость больше, или в воздухе, или у нас Base Turn Rotation равен нулю. Так, как-нибудь разместим поровнее. И теперь, э, так, так, так, так. Нажмем play, ну, у нас ничего не проигрывается, потому что… Так, давайте здесь также поставим print string для того, чтобы мы видели, какие значения у нас показывают. Это нам пригодится для отладки. Вот мы видим то, что у нас значение показывается, да? Так, но на вход у нас о, скорость стоит неправильно. Нам нужно ее поменять. Мы здесь ставим равно. Если равна нулю, да, тогда мы можем поворачивать. Проверяем это. И мы видим то, что у нас повороты работают. Единственное, что нам нужно будет также указать в анимации, чтобы эти повороты работали на месте. Но мы ставим галочку не Root Motion, а Force Root Look. И также здесь. поскольку нам нужно, чтобы у нас не было RoadMotion, но анимация смотрела всегда да, вперед. Ну и на предстринге давайте поставим 0 и цвет какой-нибудь зеленый. Так, и теперь по аналогии нам нужно сделать переход повороту направо на 90 градусов так копируем вставляем и единственное что здесь мы меняем на меньше чем минус 03 поскольку это поворот в другую сторону и у нас идут отрицательные значения и копируем также на выход у нас будет в принципе то же самое, что и на выход из левого поворота. Давайте посмотрим. И мы видим то, что наш персонаж поворачивается. Двигается все нормально, поворачивается и передвижение уже работает. Так, единственное, что э, у нас, во-первых, камера, да, сейчас находится третьего лица, нам нужно будет ее переместить. Мы ее снимаем с камера Boom и перемещаем на mesh персонажа и указываем socket head. Сбрасываем координаты, настраиваем ее нормальное положение. И поставим немного поближе. Ну, примерно так. Здесь мы округлим значение, на всякий случай, чтобы камера у нас была ровно. смотрим нам осталось включить э, у камеры usepound control rotation галочку поставить для того чтобы мы могли управлять камерой теперь мы можем управлять камерой и у нас вид от первого лица конечно сейчас у нас не хватает а сета. Давайте также скорость укажем, поскольку мы изначально начинаем с ходьбы, поэтому скорость укажем 140. Жмем play и мы можем уже двигаться со скоростью, которая соответствует этой анимации. Повороты работают в принципе мы можем поворачиваться мы можем сразу двигаться задержек вроде бы никаких нет ну работает все нормально Так, нам нужно открыть проект Advanced Locomotion и добавить еще некоторые анимации. Поскольку немного анимации нам не хватает. Так, откроем его. Так и что мы здесь возьмем? Да, нам нужны персонажи для э, анимации, для бега. Так, как спортируем их все. Так, что нам понадобится еще? Так, давайте Лев Волк возьмем для того, чтобы сделать для нашего комбо передвижения немного другие анимации. Также экспортируем. Так и что нам еще надо? Uh, так, LF Idle, здесь, к сожалению, Поза, но давайте сделаем экспорт. Экспортируем. Так, и теперь мы можем добавить анимацию. Давайте добавим папку, назовем Combat Blend Anim, то есть здесь будут анимации для смешивания. Так, и у Base мы добавим анимации LF Idol, LF Walk, Walk, лево-право. Импортируем на скелет манекена. сохраним так и лишнее мы пожалуй удалим поскольку это нам больше не понадобится анимации там такие себе Так, давайте сделаем дубликат. Default Moment. Это у нас будет Combat. Передвижение. Давайте сразу снимем стандартные анимации. Просто выделяем их и удаляем. И сюда мы поместим анимации LF. Волк forward left right и нам нужны будут промежуточные анимации для того чтобы ноги более-менее выглядели адекватно и я думаю мы их ставим из обычного передвижения и за счет смешивания то есть у нас будет примерно одинаковые анимации давайте выставим fl 45 И также нам нужно будет backward. И вы видите то, что у нас здесь ноги пересекаются, поэтому нам нужно будет также установить э, 135. тридцать градусов мы будем двигаться за счет э, анимации из прошлого blend space но за счет смешивания то что между ними находятся анимации э, другого немного типа э, это будет выглядеть примерно одинаково так и теперь в default moment мы можем добавить так единственное что мы можем добавить анимации ран то есть бега единственное что я их не импортировал да. так давайте импорт найдем здесь ран и анимации бега все импортируем также на скелет манекена И теперь мы можем их выставить. Так, выставляем анимацию вот таким вот образом. и у нас в принципе бег готов нам осталось прописать логику в самом персонаже давайте уберем отладку с поворотов и пропишем логику для бега так единственное что пожалуй давайте сразу создадим input. так единственное что нам нужен project settings здесь перейдем в input и здесь создадим action mapping нам нужен run Walk. А -а -а -а -а. поскольку мы в принципе я думаю сделаем разную логику для того чтобы мы могли и просто переключиться между бегами ходьбой и также зажатым шифтом да мы могли бежать либо же мы добавим еще и спринт к бегу это мы посмотрим позже так берем character movement и берем set max walk speed то есть максимальную скорость ходьбы и указываем здесь 450 здесь 140 то есть максимальную и минимальную скорость ходьбы. И теперь мы можем поворачиваться, можем идти, можем бежать. Бегаем, ходим, все прекрасно работает. Так, Combat Base. Мы сюда также поставим анимации бега. Те, что мы ставили для Default Moment. В принципе, они выглядят нормально, да, для того, чтобы мы могли прикрепить сверху к ним оружие. То есть здесь я проблем не вижу при беге. не забываем сохраняться и теперь давайте animation aim offset так наверное мы возьмем сразу aim offset обычный поскольку это нам я думаю в будущем пригодится aim offset с поворотами анимация aim offset -а также с advanced locomotion так, давайте напишем AO Base Moment. Откроем. И здесь нам нужно будет э, так указать Pitch. Э, хотя нет, здесь немного изменили по сравнению с 4 версией. И здесь у нас сначала идет Yaw, а потом идет Pitch. Оси. И мы указываем минус 90, хотя нет, на я указываем минус 180, 180, то здесь мы указываем минус 90, 90. Теперь мы переходим к анимациям aimofsета, выделяем их все. Для того, чтобы каждую анимацию отдельно не устанавливать, кликаем правой кнопкой мыши, Asset Action, и здесь блок Edit Via Property Matrix. А, так, у меня здесь выключены все окна. Давайте их включим. Так, Windows. Если у вас тоже будут выключены, то их можно будет включить в этой вкладочке Windows. Так, нам еще нужен Grid, то есть сетка, да, со всеми анимациями которые мы выделили и дисплей и в дисплей мы укажем так mesh space это additive settings uh, так animation frame и выберем анимацию idle то есть aim будет наследовать анимацию idle Так, сохраняем это все и теперь мы можем открыть imofset и выставить все анимации для imofset. Ну и как вы видите, да, то что imofset наследует анимацию idle. выставляем все анимации так и теперь мы можем сделать так установим моему сет. счет aim offset давайте создадим функцию calculate aim offset. так и вспомнить бы что нам нужно нам нужно get control rotation Сплит. так в принципе мы можем сделать интерполяцию на каждый пин нам нужно два пина так давайте уберем все-таки сделаем на один пин на rotation Пту. То есть интерполируем ротацию дальше мы сделаем make ротатор и в make ротатор мы уже подключим нужные нам переменные да нам нужно ось x и ось y хотя нет нам нужно ось z так это мы сделали теперь нам нужно сделать брэк ротейтер и установить так по игреку и по z ставим ограничитель clamp angle здесь указываем минус 90 90 и также нам нужно сделать на z ось так лэм по это у нас по моему 180 180 минус 180 180 так, compile save. Um... <смех> Вроде бы как бы. Давайте выставим наше переменное. PHIAO. Нажмем play. Так, и мы не установили нашу функцию давайте выставим нашу функцию проверим так ну у нас сразу какая-то ошибка так давайте сделаем debug create player так у нас у персонажа просто голова повернута так давайте добавим get actor rotation поскольку нам нужно учитывать также ротацию персонажа, сделаем Delta Rotator и подключим к таргету. То есть таргет это то, на что мы хотим изменить. Current это текущее значение. Дельта Time ставим Get World Delta Second и интерполяция скорость выставляем 5. Жмем Save. Так смотрим, у нас все равно Все равно у нас персонаж по дефолту наклонем. Так, давайте дебаг. Так, но сейчас у нас голова двигается вверх-вниз. Это хорошо. Хорошо, давайте посмотрим. Так, давайте по яв отключим пока что. Нажмем play и у нас сейчас все в порядке так давайте для Яу мы также укажем минус 90 90 пускай будет одинаково чтобы у нас не было никаких проблем так нажмем play да у нас в принципе сейчас все нормально работает я у нас подключен Так, давайте я здесь настрою немного графику, если кто не знал, да, можно наверху настроить графику. Так, и давайте посмотрим, да, у нас все работает передвижение вместе с им да, у нас уже наклон персонажа более реалистичный. И на этом, я думаю, мы закончим урок. Всем спасибо за просмотр. Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь. Если вам было полезно это видео, поставьте лайк, поддержите канал комментарием. И уже в следующем уроке мы примемся реализовывать другие функции, которые мы смотрели в начале ролика.